Вот завтра пойдем поженимся, и никто нам слово поперед не скажет. Прямо завтра? А чего тебе будет? Ну, если получится, Илюшка может, Аська, жена. с сотни их уможут. Муля не нервируй меня. Сначала отведем семейку, потом поедем на даль. Да, Я прошел пешком всю Европу и ни разу не видел, чтобы называли хабака. Сейчас в них вводим формули безобразие. Называется... Нет, Я погиб, ко мне приходил, следователь. Тебя посодят, а ты не воруй. Финал Сич, вы же у меня в А ты не грусти, все еще будет хорошо, поверь мне. 40 лет жизни только начинается, это уж я, я теперь точно знаю. У тебя брешка есть? Есть, да не про твою честь. Плохо, а мне, надел. Ух ты, бедный какой, пожалей его. Mm. Гляньте, не дотил. Сейчас пойду, уже нету, вот. Расскажу, как по дворам шляешься, Попрошай а нету ее! мы были. Это все. Ты, сучка ты, крашена. Почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Что? Начнем с обуви. Именно обуви. Делает женщину женщиной. Хорошо. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна.